Привет всем, с вами Антон Чалей, и сегодня я буду честно сравнивать Россию и Беларусь. Сразу будет дисклеймер: я предупреждаю, что это видео не какая пропаганда, то есть мне как бы без разницы, живете вы в России или в Беларуси. Я не хочу видео кого-то оскорбить, просто я сравниваю цены, я сравниваю зарплаты, я сравниваю цены на жилье, на сдачу и аренду, и все. Просто я снимаю это из-за того, что я жил в Беларуси и сейчас живу в России, в Краснодаре. Поэтому чисто для себя я решил сравнить все по полочкам, все по ценам. Прошлое видео сравнение России и Беларуси, хотя это больше было не сравнение, это был больше влог, он набрал больше 56 тысяч просмотров, что довольно-таки неплохо. В комментариях много кто просил более конкретизированно сравнить эти страны, Потому что это было больше не сравнение, это был кусочек моего блога. Поэтому сейчас я решил более конкретно все сравнить. Из-за того, что Краснодар очень большой город, сейчас больше миллиона людей тут официально, и неофициально, я думаю, вообще миллион шестьсот, миллион семьсот. Это третий город по застраиваемости в России. И Краснодар, по-моему, первый или второй город по количеству автомобилей на душу населения. Поэтому я беру Минск и сравниваю его с Краснодаром, потому что... Ну, примерно они похожи по численности. Соответственно, цены в Краснодаре могут немного отличаться от всей России или каких-то определенных областей. Точно так же в Минске могут цены немного отличаться. Я буду сравнивать сейчас по нескольким пунктам эти города. Вы можете в комментариях к этому видео записать свой город и написать средние цены на все вот пункты, которые я буду сегодня говорить. Так мы получим более подробный анализ, и, в принципе, мне тоже будет интересно почитать это. Пересчитывать цены я буду в российских рублях, в долларах и в белорусских. Курс действителен на сегодняшний день слишком резких движений в сторону каких-то курсов, я думаю, не будет. Поэтому я думаю, что довольно долго мой обзор цен с такой конвертацией будет актуален. Я взял блокнот, в котором я все записал, потому что это нереально большая информация, запомнить это все сложно. Цены на продукты в Беларуси я буду брать с сайта Евроопто доставки, сейчас, по-моему, она брусничка называется. А в Краснодаре я буду смотреть по собственным чекам и... По ценам в магазине. Крупогречневая, 800 грамм, первый сорт. 1 рубль 49 копеек. В Беларуси 0,75 доллара и 42 рубля 66 копеек в российских. Крупогречневая, 800 грамм, первый сорт в России. 31,90 рублей 0,56 доллара и 1 рубль 11 копеек белорусских. Рис круглый, третий сорт 800 грамм в России. 31 рубль 20 копеек, 0.55 доллара и 1 рубль 9 копеек в белорусских рублях. Рис круглый 800 грамм в Беларуси, 1 рубль 69 копеек в белорусских рублях. Это 85 центов и 48 рублей 38 копеек в российских рублях. Макароны рожки 450 грамм в России, 14 рублей 60 копеек, 26 центов и... 51 копейка в белорусских. Макароны рожки 450 грамм в Беларуси. 59 копеек в белорусских 30 центов. И 16 рублей 89 копеек в российских. Филе куриная грудка 1 килограмм 280 рублей России. 5 долларов 10 центов. 10 рублей 9 копеек в белорусских рублях. Филе куриная грудка в Беларуси 5 рублей 99 копеек. 3 доллара 3 цента. И 171 рубль 49 копеек в российских рублях. Так что если вы хотите поесть круп, лучше вам в Краснодар ехать. А если вы хотите поесть мясо, особенно птицы, то вам лучше, конечно, жить в Беларуси. Голень курицы 1 килограмм в России 254 рубля, 4 доллара 48 центов и 8 рублей 87 копеек в белорусских. Голень курицы 1 килограмм в Беларуси 3 рубля 65 копеек в белорусских рублях, 1 доллар 84 копейки в долларах. И 104 рубля, 49 копеек в рубля. Свинина лопатка, 1 килограмм в российских рублях. 199 рублей, 3 доллара 51 цент. 6 рублей, 95 белорусских рублей. Свинина лопатка, 1 килограмм в Беларуси. 9 рублей 59 копеек, 4 доллара 84 цента. И 274 рубля 55 копеек в России. Молоко пастеризованное, 2,5 процента. В России 52 рубля 26 копеек 92 цента и 1 рубль 83 копейки в белорусских рублях. Молоко в Беларуси 1 рубль 36 копеек это 69 центов. Это 38 рублей 94 копейки в российских рублях. Да, еще раз повторяю, что цены я брал примерно средние. И в зависимости, конечно, от какой марки вы берете продукцию и в каком вы городе, России или Беларуси, цены могут меняться. Для этого я вам говорил, пишите в комментариях свои цены на эти же пункты и с указанием города. Цены на жилье на покупку и аренду в России я брал на Авито, потому что это довольно-таки раскрученная площадка. А в Беларуси я брал сайты объявлений КУФА. Также цены могут разниться, центральный район или не центральный, в городе Минске и в городе Краснодаре. Поэтому в Минске я взял центральный район и в Краснодаре я тоже взял центральный по фильтру и примерно усреднял значение, потому что бывает разное по квадратуре, однокомнатная, но разные квадраты, но примерно по фотографиям, по ремонту они схожи. Итак, поехали. Квартиры в длительную аренду. Однокомнатная квартира 37 квадратных метров в Краснодаре 15 тысяч рублей, это 264 доллара, это 523 рубля 95 копеек в белорусских. Однокомнатная квартира 30 квадратных метров в Минске 599 белорусских рублей, 302 доллара 53 цента, 17148 рублей. двухкомнатная квартира 64,7 квадратных метров в Краснодаре. На съем 23 тысячи рублей России, 45 долларов 75 центов и 803 рубля 39 копеек в белорусских рублях. двухкомнатная квартира 56 квадратных метров в Минске. 900 белорусских рублей, 454 доллара 55 центов и 25 765 российских рублей. Давайте теперь пробежимся по продаже квартиры. Однокомнатная квартира в Краснодаре 41 квадратный метр это миллион 700 российских рублей. 29 990 долларов и 59 381 белорусский рубль. Однокомнатная квартира в Минске 39 квадратных метров 112 тысяч белорусских рублей. 56 565 долларов. Это 3 206 412 российских рублей. Двухкомнатная квартира в Краснодаре. 52 квадратных метра. Это 2 600 000 рублей России. 45 867 долларов. 90 818 белорусских рублей. Двухкомнатная квартира в Минске 50 квадратных метров. Это. 120 тысяч 800 белорусских рублей, 61 тысяча долларов и 3 миллиона 458 тысяч 345 рублей России. Да, и тут мы пробежимся по зарплатам в Краснодаре и в Минске. Самое интересное, что когда я зашел на Куфор и на Авито, сложно очень сравнить профессии, потому что... Э Разные там нужны профессии, разные тут, разные специализации у всех, поэтому я сравниваю очень-очень примерно. Но что меня единственное немного поразило, это то, что на Куфоре было вакансии тогда по Минску 229, а вакансии в Краснодаре 4853. Блин, прям в несколько раз больше. Ну, как бы, возможно, что это какая-то ошибка, возможно, что... На Куфоре в Беларуси не ищут вакансии, возможно, они распределены в других местах, но Авито это тоже сайт объявлений, он не особо для поиска вакансий подходит. Ну вот все-таки вот такие вот числа. Тоже учитывайте, что цены на работы очень могут разняться, поэтому я просто выбрал с Авито и с Куфора примерно такие же и просто их сравнил. Так что они могут быть разные. Мастер маникюра и педикюра в России. 40 тысяч рублей, 705 долларов и 1379 белорусских рублей мастер маникюра педикюра и депиляции в Беларуси 600 белорусских рублей это 303 доллара это 17 тысяч сто семьдесят семь рублей продавец-консультант в Краснодаре 25 тысяч рублей 441 доллар и 873 белорусских рубля продавец-консультант в Минске 550 белорусских рублей 277 долларов и 15 745 семьсот сорок пять российских рублей грузчик в Краснодаре 25 тысяч рублей 441 доллар 873 белорусских рубля. Грузчики в Минске 450 белорусских рублей 227 долларов и 12882 российских рубля. Официант в Красноре 17 тысяч рублей, российский 299 долларов и 593 рубля 81 копейка белорусских рублях. Официант в Минск 375 белорусских рублей 189 долларов. И это 10 735 российских рублей. Учитель начальных классов в Краснодаре, который требовался в одну школу, от 18 до 22 тысяч. Я перечитал зарплату по 18 тысяч по минимальной отметке. 18 тысяч это 317 долларов и 628 белорусских рублей. Учитель специальная средняя школа от 200 до 400 белорусских рублей. 400 рублей это полная ставка. 200 это половина ставки было написано в объявлении. Видимо, они еще не решили, как на пол ставки или на целую. Ну, посчитаем по 400 белорусских рублей, как целая ставка. 400 белорусских рублей — это 202 доллара и 11451 российский рубль. Еще раз всем напоминаю, что цены везде разные. Марки продуктов и могут быть работы тоже быть разные. И очень большие разбросы по квартирам я взял какие-то средние значения, поэтому... Вы можете просто прописать в комментариях ваш город и по пунктам написать вот эти же цены также если вы думаете мигрировать куда-то да там из россии в беларуси из беларуси в россию потому что я смотрю что по тем же видео мне потом много кто писало, кто хочет переехать в Россию или вот спрашивали, почему я уехал из Беларуси, да? Я скажу так, что если вы хотите искать какую-то более хорошую жизнь, то, конечно, возможно, да, что тут как-то лучше жить или там как-то лучше жить по каким-то определенным критериям. Но, возможно, вы просто хотите сбежать от самого себя, потому что если взять себя все-таки в руки, если начать что-то делать в этой жизни, начать э, стараться, то... В той же Беларуси очень неплохо живется, в той же России тоже неплохо живется, и где-то за рубежом точно так же. Потому что если вы не хотите ничего делать, вы не хотите ничего менять, ничего нового изучать, то я думаю, что в Америке в той же или где-то за рубежом вам будет точно так же плохо, где вы сейчас. Поэтому главное возьмитесь за ум. Начните что-то делать, начните действовать, начните обучаться чему-то новому. Ну вот, как просто вы меня спрашивали, да, из Беларуси в Россию, я лично переехал, потому что я не люблю сидеть на одном месте. Возможно, из Краснодара я перееду потом еще куда-нибудь. Это не было таким шагом, что Беларусь это плохая страна, Россия это хорошая. У всех есть разные критерии по оценке Беларуси и России. В Беларуси мне кажется, что больше порядка, в России его чуть меньше. Но это дает какие-то определенные свободы. Ну, точно так же в Беларуси, как вот по высказываниям, допустим, в том же интернете, да, как я сам жил. Все это очень там прижимисто жить. Если, кстати, вы думаете, вы живете в России, думаете, что в Беларуси очень круто, э, съездили в один Минск, не приехали в какие-то области или еще куда-нибудь, не пожили там, съездить в Беларусь это одно, а вот пожить там это другое. Поэтому тут нужно человеку выбирать, что он хочет. Я просто думаю так, что я гражданин этого мира, и я могу пожить, в принципе, везде. Поэтому я буду передвигаться, буду изучать какие-то новые страны, может быть, сравнивать еще с другими. Но в Краснодаре, конечно, движухи как-то побольше. Да, но ну, я просто приехал с Полоцка, это не очень большой город. В Минске, конечно, движухи столько же, как в Краснодаре. Поэтому, где лучше жить, это ваше субъективное мнение. Оно должно вырастать не по видео в интернете, да, вы посмотрели и сразу поехали, а по вашим собственным ощущениям. То есть вы должны приехать, ну, хотя бы там снять на месяц квартиру или на неделю, пока у вас отпуск, пожить, посмотреть, если вы хотите куда-то переехать. И самим сравнить, на собственном опыте. Люди могут дать очень субъективную оценку. Если вы смотрели до этого видео какие-то тоже сравнения России и Беларуси, это очень субъективная оценка. Главное это просто приехать, посмотреть, пожить немного. Но как Краснодар мне очень нравится в плане того, что тут море рядом. Температуру вы можете в принципе посмотреть в том же интернете, тут очень хорошая очень... Очень большое лето, зима, практически нету снега вообще никакого, нет таких проблем, когда ты не можешь завести с трассовой машину там минус 25. Такого пока что у меня не было. Ну и море 150 километров, я от моря живу, можно спокойно на машине на том же блок или поездом доехать, очень спокойно. Можно побыть на морях раз 6 за лето, или 10, или 12, 15, то есть просто проехаться 150 километров. Ну и, в принципе, фермеры, кто любит фермерское хозяйство, тут оно очень сильно развивается, потому что температура хорошая, очень много агрорынков, очень много всяких агролавок, вот. Так что город такой для фермеров, я думаю, очень хороший, вот, Ну и, в принципе, для бизнеса он тоже сильно сейчас развивается. Так что это все, да, тоже не забывайте оставлять какие-то свои комментарии, какие-то, Свои тоже оценки, где вы сейчас живете, да, куда вы хотели переехать. Может быть, сравнить свой город да, по ценам, которые я вам дал по пунктам. Если вам это все понравилось, можете поставить лайк, можете его не ставить. Также вы можете добавиться в друзья ко мне ВКонтакте, следить за моими новостями, подписаться на мой инстаграм там тоже много чего интересного. И следить за этим каналом. Также у меня еще один есть по бизнесу и один по бодибилдингу. Они будут с этой стороны, скорее всего, или с этой я уже не помню. Помню. Приятно было с вами пообщаться. Даже то, что это был немного такой диалог через камеру, но все равно это очень забавно. До следующих видео. Пока!